Сегодня в проекте личное пространство очень интересный и необычный гость Александр Довбня, я могу смело сказать известный российский и европейский футболист Голкипер футбольного клуба СКА Хабаровск Саш, привет! Здрасте! Скажи, пожалуйста, ты когда-нибудь занимался историей своей фамилии Довбня? Это вот откуда корни пошли? Нет, я не занимался своей фамилией но отец говорит, что у меня украинская фамилия э, переводится. Ну он много своей фамилии всегда говорит о том, что Булава там я здоровый, ну и так далее, и тому подобное. То есть вот ты прям тот случай, когда фамилия и образ сошлись воедино, прям один в один? Возможно однозначно я бы сказала. скажи с каких с какого времени ты начал заниматься футболом и как случилось. то есть я понимаю, что мальчишки практически все в детстве гоняют во дворе мяч, там если вдруг повезло, что заливают площадку, на зиму играют в хоккей. почему с футболом случилось у тебя? не знаю, потому что наверное у нас во дворе играли все в футбол. я родился на Таганке мы жили в коммуналке, и у нас было с детьми очень много общения между собой. Мы всегда выходили и играли со старшими, с ровесниками в футбол. Ну, ты и... достаточно молодой человек, тебе только 30 лет, и ты говоришь, родился в коммуналке, ты еще застал эти времена? Конечно. У Сколько? меня родители не из Москвы, они ну, живут сейчас, они прописаны в Москве. А папа с Тулы, мама с Воронежской области. Так что они приехали не сразу же в квартиру. Они работали: один работал на заводе, а вторая мама работала в судоходнике. И вот так, постепенно, постепенно они стали жильцами Москвы. А сколько семей было в этой коммуналке, помнишь? Две семьи мы в квартире, ну в квартире жили две семьи. А, ну то есть такой софтовый вариант коммуналки. Ну, у нас что, в нашей семье двое детей было, и также в второй семье двое детей было, поэтому мы подвыжили. Хорошо. Во дворе была площадка, играли в футбол. Ну, ну как сказать, площадка не площадка. Это сейчас площадки. Тогда были просто земля и деревья. Мы, ну, на этих дерев... так, мы некая на этих... территория, да. Где мы на этих деревьях было... прибили.. Перекладину сделали, играли в футбол, бегали, обыграли деревья, обыграли друг другу. Ну, пытались это делать. По Подожди, мере. вот вы прямо между деревьями бегали? Конечно. То есть это было не чистое поле? Mm, нет, посередине было чисто, а по краям были деревья. И вы себе вот эти деревья представляли, что это ваши соперники? Ну, не представляли, просто их никак не убрать, поэтому приходилось так играть в футбол. Хорошо, как от деревьев ты оказался в стезе профессионального спорта? Именно там какая-то секция, школа. Ну, мне нравилось играть в футбол. Я играл постоянно. Родители это видели. Папа в один прекрасный момент сказал: футбол, баскетбол или теннис. Я ему сказал футбол. Он ну, отвел меня в комету. Это минут 20, 15, наверное, было на троллейбусе ехать. Все, я прошел кое-какие тесты, там пробежал, по-моему, 30 метров, там 50 метров. Это спортивная школа или клуб? Что это? Ну, это спортивная школа была. Я на самом деле не знаю, сейчас существует она или нет. И все, начал играть, в футбол заниматься. Потом через какое-то время получился такой момент, что я тренировался, тренировался, и вратарю били близко по воротам. Он говорит, все, не хочу больше в воротах стоять. Я говорю, можно я попробую? Ну так, мой первый опыт в воротах. А будет ли человек бегать по полю или стоять в воротах? Это сразу определяется? Стоя в зоопарках, я тоже играю. <смех> <смех> ну и вот сейчас ты, в общем-то, закрепился в амплуа вратаря. Насколько ты сейчас вот считаешь, что правильно в свое время вызвался и стал развиваться в этом направлении? Ну, не знаю, я думаю, это мое прям. Мне нравится быть вратарем, я люблю ловить мячи, люблю прыгать. Когда начинаются сборы, это для меня, как сказать, мучение, так как я бегать не люблю. А Бывает, что мы там бегаем, и приходится это терпеть. Мне лучше прыгать, чем бегать. Ну, ну, то... Есть прыжковая нагрузка, есть ну, там, беговая, чтобы организм развиваться. Скажи, какие качества нужны вратарю? М -м да много надо качеств. Нет, ну это общие фразы, конкретно. Вот я так, ты уже сказал, что а, когда били с короткого расстояния, это было, в общем-то, болезненно, да? И, ну, наверное, для кого-то элемент страха присутствовал наверняка. А, чтобы преодолеть это в себе, вот ты как там? Да, знаю, ну там? а что здесь в этом предлевать? Тебя мяч же не убьет. Ну, то есть это же всего лишь мяч. Ты себя правильно настроил. Ну, я думаю, каждый вратарь приходит такой период что ты к этому привыкаешь это нормально сейчас идет голосование журнала огонек на звание лучшего футболиста российской футбольной премьер-лиги и ты в нем лидируешь на сегодняшний день твой ближайший соперник в этом голосовании игорь Конфеев, который если не ошибаюсь 9 раз уже этот такой условный приз брал если ты все-таки выйдешь вперед Благодаря усилиям Ихаборовчан, в том числе, что для тебя эта галочка, скажем так, будет означать? Давайте, когда я выиграю, я вам скажу. Но это престижно, это круто. Когда ты видишь, что люди за тебя голосуют, вот. ну, какие чувства ты испытываешь? Это всегда приятно, всегда хочется, чтобы о тебе говорили, всегда. Хочешь, чтобы тебя голосовали, ты выходишь на поле и хочешь сделать еще что-то лучше. Саш, сколько футбольных клубов уже в твоей карьере было? И то есть сколько городов ты сменил, кроме Москвы? Профессионально, когда я да. играл. Да, но вот после молодежки была Финляндия, правильно? Да. После Финляндии я приехал в Москву. После Москвы я уехал в Новосибирск северо в Нижний Новгород, после Нижнего Новгорода я вернулся опять в Москву. После Москвы я уехал в Владивосток, после Владивостока Хабаровск. Ну, это такая кочевая жизнь, я не знаю, только, наверное, семьям военных что-то подобное выпадает на долю. Ты везде семью ездишь? Да, у меня один момент был, когда жена была беременна вторым ребенком. В Новосибирск они не приезжали, я три месяца, ну, почти чуть больше, может быть, я жил один там. Как семья переживает вот эти переезды? То есть, это смена обстановки, все равно какие-то вещи собрать надо каждый раз, собрать, перевезти, распаковать на месте, там школа, детский сад, новый ну, круг общения. По пока это нормально. Пока нормально? Да. Пока везде втягиваются? Да. А, расскажи про свою жену, где ты с ней познакомился? на улице хорошо географически где это было в москве было мы как раз переехали в квартиру э в марина э э у меня на таганке оставались знакомы и был у нас там подвал когда мы из деревни привозили картошку э там в подвале картошка хранилась ну, я приехал как раз в футбольном деле играл приехал на выходные и Папа говорит, поедешь на Таганку, возьми картошки. Я говорю, ну хорошо. А у меня э, из команды товарищ оставался ночевать, так как мы через два дня должны были на Украину на сборы уезжать. <как> ну, мы поехали на Таганку, пообщались там с друзьями, знакомыми, набрали картошки. И как мы в одинаковых спортивных, ну, костюмах, куртках, и я с этой сумкой спортивной. Мы шли от метро. То а есть мне... было видно, что спортсмены? Да, были. мне минут 20, наверное, от метро идти, может чуть больше. Ну и мы шли пешком, шли две девушки там, спереди нас, мы чуть-чуть их подкололи, якобы жаль, что вы не с нами, они начали улыбаться, ну и что-то так перекизывались фразами, ну и пошли налево от нашего дома, мы пошли к дому, ну и повернулись, и они нам говорят, идите вы к нам, машут нам, мы говорим, нет, вы к нам идите, они говорят, нет, вы к нам идите, я говорю, ну пойдем познакомимся, он говорит, да какое время, уже 12 часов, нам завтра уезжать, так-так-то. Я говорю, ну пойдем, 5 минут пообщаемся, все. Мы ну, подошли. 12 дней или ночи? Нет, ночи было. Мы подошли. Это самое время для знакомства. Э, поза позашли, познакомились с, с ними. Ну и все. И Ее подружка, получается, она осталась у нас на районе, а жена моя, будущая, как оказывается, Камила, мы пошли еще домой провожать. А мы этот район вообще не знали, так как я в нем недавно. Пошли ее проводили с этим... Как, грубо говоря мешком картошки на плече я шел проводили и кое-как потом нашли обратно домой дорогу тебе сколько лет в тот момент было мне было по-моему 16 лет от момента встречи до того момента как ты сказал ей будь моей женой сколько времени прошло три года что тебя в камилии привлекло в конечном итоге ну, вам просто надо пообщаться с моей женой, и вы узнаете. Она хозяйка хорошая, она общительная, она в постели она, королева. Она все в совокупности. У нее, у нее практически нет минусов. Практически? Да. Ну, в каждом человеке есть минусы, даже очень мало, но они есть. Получается, где-то лет 19 было тебе, когда, когда вы поженились? Да. да. Ну, это достаточно рано, да? И, и по тем временам, и даже по-нынешним. Ты уже зарабатывал какие-то деньги к тому моменту? Ну, как раз я начал зарабатывать. То есть ты мог содержать семью, и поэтому. Ну, я не женился, потому что, когда мы встречались, ее друзья нас спрашивали, почему вы не женитесь, вы уже так долго вместе живете. Ну, мы уже жить там, через год где-то начали. Uh -huh. и... Почему вы не, не женитесь? Вы так долго вместе встречаетесь и так далее, там подобное. Я говорю, а как я должен жениться, если я должен содержать свою семью? Она становится моей женой, автоматически это моя семья. Как я буду? Ну хорошо, я не женюсь. Она работала, она, когда мы познакомились, она уже работала парикмахером и зарабатывала деньги, а я был спортсмен, не хиброд. Саша, у тебя в семье с Камилой сколько детей? Двое. Кто? Ну вообще у меня трое детей. Ну, mm -hmm. Девочка-мальчик это Никита и Влада. Ну а третий, жена, мы тоже ребенок. Ух ты! Ты так про него рассказывал, что она женщина, которая. Да мы все дети на самом деле. О, а ты философ! Да. А сын у тебя сейчас как-то уже какие-то способности или тягу к футболу проявляет? Ну, он занимается, ему нравится Но он занимается по своей воле или ты его нет. привел? ну как бы я ему сказал, пойдешь, да, но я не занимаюсь им Он ходит, занимается, мне жена спрашивает, почему я им не занимаюсь Я говорю, нет, сам, пускай пока сам занимается то есть ты не хочешь давить авторитетом в данном случае. Ну, авторитетом профессиональным. Ну, ну, у меня там свое, например, есть мнение. Он должен сам думать, сам расти. Я могу где-то подсказывать ему пока. Ну, и такой возраст, там, 7 лет, пускай он развивается сам. Угу. Ходит, занимается, координация и так далее и подобное. Он начал только в Хабаровске или уже до этого где-то занимался? Э -э он ходил в Москве, когда были в отпуске, у нас. У меня есть друг, и он крестный моих детей. Он в смене работает тренером. И сейчас у него год, прям Никитин. Он ходил с ним, ездил, занимался. Он сейчас здесь. Саша, у нас очень любят хабаровчане сравнивать свой родной город и Владивосток. У них такая какая-то забава на грани. Мазохизма, по-моему. Ты жил некоторое время во Владике. Сейчас переехал в Хабаровск. Уже можешь как-то сравнивать? Где тебе комфортнее? Могу, конечно, сравнивать. Мне нравится Владивосток и Хабаровск. Ну, здесь как бы на сегодняшний день лучше, чем в Владивостоке. В Владивостоке там плюс один только море. Сопки, например, без машины, там, с ходить не особо комфортно. В Хабаровске чем лучше, то, что здесь можно и где погулять с детьми, там в Владивостоке, например, кроме аллеи в центре, там, 50 метров, ничего и нету. И ни детских площадок таковых, ну, вообще, и структура очень не развита. Здесь Хабаровске чуть по-другому. Здесь минус, что моря нету. Было бы здесь море, то вообще бы цены не было бы. Ну и люди, например, в Владивостоке э, ну, менее мне нравятся, чем в Хабаровске. У меня здесь больше друзей, больше знакомых. Ну, как-то менее здесь пафоснее, чем там. Серьезно? Да. Почему-то, наоборот, часто считается, что именно хабаровчан губит пафос, в отличие от владивостокцев. Ну, есть, я не, например, не согласен в... с этим там, мнением, да? да, я, например, там столкнулся с этим, здесь на сегодняшний день я не столкнулся. У, У меня здесь есть и ну, друзья, и знакомые в Хабаровске, да, которые даже не относятся никак к футболу, и я не заметил никакого пафоса. Наоборот, добрые открытие люди. А тебе самому какой-то пафос, связанный с твоими достижениями, присущ? Да, нет. Ну, то есть ты простой, открытый парень? Ну, да, я... Ну, не знаю, бывали ситуации, когда кто-нибудь, коллеги по команде, какой-нибудь журналист, который брал интервью, и как-то показалось ему, что ты не так улыбнулся, не знаю, там, официант в баре, кто-то бросил следом, что там, а, зазнался? Да нет, ну, я думаю, в, в России вообще, ну, Россия с Европой чуть отличается, и всегда много есть и зависных людей, и злых людей, поэтому не стоит на это обращать, надо быть такой, какой ты есть. Ну, то есть это просто мимо тебя проходит, или все-таки этого нет действительно? Ну, я не знаю, стараюсь это не замечать. Ну, ты счастливчик. А от своих болельщиков... Хабаровских, может быть, даже из других регионов есть поклонники у вас. А вот чего хотелось бы? Хотелось бы, чтобы постоянно приходил у нас полный стадион, чтобы нас поддерживали. Сейчас достаточное количество приходит, просто сейчас будет холодать и количество будет уменьшаться. Хотелось бы, чтобы не уменьшалось, а наоборот только увеличилось. К нам приходили, нас поддерживали, а мы будем показывать хорошую игру и пытаться делать хороший результат как думаешь мог бы порекомендовать родителям пацанов которым как раз сейчас там по семь восемь девять десять лет отдавать своих детей именно в футбол и почему нет хорошо если все-таки принимать такое решение то к чему надо быть готовым mm. что из ребенка в конечном итоге получится Неизвестно. Если он футболистом будет. Не факт, что он будет футболистом. <смех> это много... Ну, должен быть ну, человек трудолюб. Он должен быть трудолюб. Надо много работать, будет много проблем, много забот. Но это не так легко, как на самом деле кажется. Что вот приходят, все смотрят на футбол. Я тоже так умею. Нет. Таланты природные данные играют роль? И какую? Да, играют, но. Какой процент от успеха это? Я думаю, не очень большой. Главное быть трудолюбивым. И... Век, век учись так же и здесь. Если ты будешь трудиться и будешь работать, у тебя все получится. Ну, это такое глубокое и жизнеутверждающие пожелания. Саша, спасибо тебе. Mm -hmm, я что.